Испуганные жители и повсюду ранены. Это гражданская война 1918 года. Улицу Казани, Кремлевская, 7 октября было просто не узнать. Вместо асфальта, грязь и лужи дорожные знаки сняты, а современные таблички заставлены деревянными досками. Перед главным зданием Казанского федерального университета прошли съемки восьмисерийного фильма «Зулиха открывает глаза». Это одноименный роман уроженки Казани, выпускницы Казанского университета Гузель Яхиной. Фильм снимает кинокомпания «Русская» для телеканала». Россия 1. В сентябре уже прошли съемки в Лаишевском районе Татарстана, а сейчас действия разворачиваются в Казани. На площадке полная тишина. Для всех актеров звучит команда «Камера, мотор начали». По сюжету жители прогуливаются по улице и слышат громкие выстрелы. Начинается паника, кого-то убивают на месте, некоторые успевают убежать. Главную роль в этой сцене исполнил народный артист России Сергей Маковецкий. Его герой профессор Лейбе, выходя из здания университета, видит свою пациентку после операции. На его глазах убивают несколько человек, в том числе и эту пациентку. Участниками съемочного процесса стали не только звезды кинематографа, но и обычные жители. Так, например, студент Казанского федерального университета оказался на съемочной площадке по счастливой случайности. Я просто шел на футбол поболеть за друга, а так футболом я не интересуюсь. И вот подходит ко мне Сергей, это наш старший, можно сказать так. Ну, я ему дал свой телефон, он мне позвонил, и вот я здесь, по крайней мере, переодетый. А роль крестьянина, оказавшегося во время революционных событий в Казани, сыграл доцент Института международных отношений Казанского университета. Растерянный крестьянин происходящими событиями. То есть слов нет, одни действия. Конечно, я скажу своим ученикам, своим детям, я скажу, что вот такой эпизод в моей жизни был. А может, это, как вы говорится, дальше разовьется, может, я стану великим актером. В съемочном процессе задействовали команду реконструкторов из клуба «Витязь». Они сыграли 14 красноармейцев. Простой красноармеец от земли, от сахи, взятый в 1914 году в Курской губернии от жены от детей, прошедший все тяготы Первой мировой войны. Мы атакуем, мы строимся. Несем революционные идеи в массы. В съемочном процессе задействовали специально подготовленную лошадь по кличке Рубин, привезенную из Москвы. Для большего антуража был установлен ретроавтомобиль, различные баррикады из деревянных ящиков и металлических бочек. Все эти декорации для того, чтобы полностью погрузить зрителя в эпоху того времени. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.